О, уже не знаю сколько иду Так, а, а, ого Ничего себе Это тот самый зав Завод Poppy Playtime? Слушай, очень похоже Очень похоже, ну-ка Неужели я так быстро пришел? Не могу в это поверить Но я никогда не видел Это здание раньше Вообще, абсолютно Вау, оно просто Я не знаю, гигантское Тут лестницы просто километровые. Ну так. Надо ok, кого-то хоть кто-то тут найти. Может, тут реально Хаги-Ваги Hagi еще есть. Там мои братья, сестры. Вау, просто, я не знаю. С ума сойти, какие гигантские размеры. Вот, там кто-то есть. Ёбаный принтер, сука, да хули ты... Блять. <him voice> <ingenuity> <liveabulary> Зд pues... здра здравствуйте. ]bit. That, здравствуйте. Conf... Tú, я, я синий Хаги-Ваги. Хули ты сюда припизил, нахуй. А, и, а вы можете сказать, это завод Поппи Плейтайм? Да, ебать, нихуя подобного, блядь. Тебе что надо здесь, сука? Я, я, я, Playtime, я ищу... Я, я ищу завод Поппи play, Плейтайм. А, а, а, а где, вы, вы знаете, где он находится? Да хуй я тебе скажу, блядь. Это наши конкуренты, нахуй. Я их в рот ебал, блядь. По пожалуйста, пожалуйста. Очень нужно. Очень сильно нужно. Я... Блядь. Ну, правда, ну, серьезно, войдите в положение. Я не знаю, я тут впервые, вообще, в принципе. Ай, я... блядь. Ну, ну, пожалуйста, ну, по пожалуйста, все, что угодно могу сделать. Ладно, все, нахуй, все, хуй с тобой, блядь. Короче, это, блядь, у меня там кент, нахуй, есть. В пвп, если его победишь, нахуй, то я тебе скажу, где, блядь, находится этот хуй плета, блядь, этим, блядь, в жопе, нахуй таймом, блядь. Ну а короче, ж... он находится там, а, блядь. Иди, если ты его угандошишь, нахуй, я тебе скажу, блядь. А, давай, а, а что, что такое ПВП? Какое Пвп, нахуй? Ёб твою мать, ты такой тупой, сука. Там и а долбоеб, нахуй, иди ебал ему разбей. Если получится, нахуй, ты пиздуешь сюда, нахуй, и я тебе расскажу. Че пиздуй, он ждет лоха уже какого-нибудь для меня. А, а, а где давай. он, где он, где он, где он? Вон там, а, блядь, наверху. Все, пизду отсюда, нахуй. е это да. Ну ч, долбобы, вы готовы нахуй? Так, ну раз вы, блять сейчас будете хуяриться, то надо наверх, там у меня есть специальное место. Бля, здесь не пройти нахуй. А чё, это, туда, это обязательно? Да, хули ты хотел, ебать, правила уже подписал, подписался на всю хуйню, блядь, давай залезай теперь гондон. Наверх? Да, давай хуярь быстрее своими ткачепатками, блядь. Ебать. Сейчас тебе пизда будет, походу. Саня вообще мощный парень. Бля, ебаная лестница, сука, так и не установила этот ебаный лифт, нахуй. Так, все, вы готовы ебать? Здесь у меня поляна для пизделки находится как раз, нахуй. Сейчас будете хуяриться, ебать. Все, вы готовы? А это можно, хотя бы оружие, не знаю, там броню. Для драки. Да. Саня, иди сюда, блядь. Сейчас. Ты, блядь, отвернись на... Ну. Mm. Так. так. Все настолько серьезно? Так. Ты. А хотя нет, иди на... А... Это нечестно не будет. Да. Так. Ну что, когда будете готовы... А, и, и, и, это... А хули я, блядь, отчет? Давай, короче, три, давай, хуя его, Саня, давай. Давай, давай, давай, ебашу его нахуй, ебашь его, хуяривок хуян собачью, блядь, чтобы он подол, блядь, сука. Давай, Саня. баный в рот, ты как девочка берешься, нахуй. Ага. Давай, давай, блядь! Бизь его, сука, он сзади долбоб. Ты чё, слепой, что ли, сука, ебан? Бей его нахуй. Ебать, Саня, ты такой тупой, сука. Ну, тебя сейчас нахуй за пределы, блядь, где-то его ебаной крыши нахуй сполкнёт, блядь. Давай, хуй, его сильнее, блядь, у тебя ж дохуя, блядь, там, алмазка, нахуй, ёпта. Давай, пизди его. Саня, блядь. Блядь. Ебаный в рот. Саня, э -э -э Получается, я, я победил. Ебаный в рот. Ну ладно, похуй, мне все равно сотку, блядь, заняла, не отдал до сих пор. А, так так ладно, что, хули? да? Ой, а, б -б -б Скажешь мне, куда идти в завод Poppy Playtime? А, точно, блядь. Сука, хуй с тобой, ладно, блядь. Ну, пойду может. Пой... Пойду с тобой, нахуй, похуй, блядь. Fra Правда? Да. А хули? Было бы здорово, да. Тут ловить один хуй нечего уже, блядь. Саня, хули, блядь, все деньги, нахуй, наши пропил, блядь. А -а -а. Думал, сейчас нахуй лоха найдем, блядь, все денег с него поимеем, нахуй. А хули ты, блядь, такой сильный оказался, разъебал его. Ладно, короче. Сейчас нахуй все взорвется, хуярим через эту, блядь. В смысле? И, в, смысле? Оббежали, <rule> в смысле? В смысле? В смысле? -мо! Охренеть! Вот это да! Есть, есть. Ой! Что что ты, ты нормально? Да, блять, нога блядь, да похуй, блять! Короче, заебал, по них уже, куда тебе там надо, нахуй! Жопа тайм твой, Все, а давай, как тебе... отставай, блядь. Всё, давай, не Как тебя зовут? Меня, меня, блять, меня Роблокс зовут, нахуй, понял? Я создатель, блять, Роблокса, нахуй, мне похуй! Давай, похуяривай. Ну, ну, пойдем, пойдем.